Работы над унифицированной версией «Ансата» могут закончить до конца 2022 года, по словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова. Планируется увеличить максимальную взлетную массу вертолета. Работы над созданием унифицированной версии многоцелевого вертолета «Ансат» планируется завершить до конца года. Об этом сообщил во вторник генеральный директор холдинга вертолеты России госкорпорации Ростехник Николай Колесов в интервью газете «Бизнес онлайн». «Если мы делаем унифицированную машину нового поколения, в ней должно быть заложено все, и стеклянная кабина, и кондиционирование, и дополнительные баки, и антиобледенение. Стеклянной кабины пока нет, поэтому дал поручение, в этом году работу над унифицированной машиной закончить так, чтобы она соответствовала всем требованиям потребителей, — сказал глава холдинга. Кроме того, по его словам, планируется увеличить максимальную взлетную массу вертолета. Следующий шаг — новые лопасти, которые позволят увеличить максимальную взлетную массу, — сказал Колесов. Многоцелевой ансад производится на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» входит в Газкорпора «Ц на данный момент сертифицированы модификации с медицинским модулем и со спасательной лебедкой для поисково-спасательных работ. Типоразмер и функциональный облик вертолета Ансат были определены в результате проведенных в российских авиакомпаниях маркетинговых исследований по определению требований к вертолетам данного класса. Первый прототип вертолета был собран в мае 1997 года. Построен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, с двумя газотурбинными двигателями. Двойное хвостовое оперение. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать салон как в грузовой, так и в пассажирский вариант. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.